ХАЛЛОУ МАЗАФАКЕРЫ Как вы знаете в этот день вышел официальный трейлер пятого эпизода игры Салли Фейс. Ставь лайк если течешь по этой игре, вообщем к сути видео. Когда я смотрела трейлер, да, я теку по этой игре, то я обратила внимание почему на могилке написаны Сал. Ведь у сали из корпорации монстров полное имя Салливан, именно из-за этого вопроса я полезла в Рунит. И вот что из этого вышло. В общем, я никуда не нашла, какое полное имя у имени Сали, только нашла Википедию и информацию про это имя. Но то, что я увидела дальше, заставило меня ржать как конь. Теперь мы знаем, что люди вбивают в наш любимый шмугу Дальше я решила вбить имя Салливан. Но нашла опять Википедию. И вообще оказалось, что Салливан это вообще фамилия. Вообщем я подумала, что это слишком сложно для моего маленького мозга. Так что, пишите свои догадки в комментарии. С вами была Лука, Желаю тебе счастья и много печени. До свидания.